Я ощущаю себя более целостной, гармоничной, любящей, и, соответственно, мир откликается. За две недели я получила некое перерождение, что ли, своего тела. Я просыпаюсь и засыпаю с чувством радости, наполнена радостью. Я ощутила прилив сил, энергии. У меня сейчас такое настроение, что как маленькая девочка. Хочется бежать, прыгать, танцевать, ходить на голове. Вот какой-то такой. У меня начали выстраиваться отношения с другими людьми. Я чувствую именно притяжение других людей в свою жизнь. У меня была проблема, аллергия на солнце. А сейчас я нахожусь в Краснодарском крае. Вы представляете, меня <связывая> не беспокоят те проблемы, которые так тревожили год назад. Я очень благодарна всем участникам этого марафона, всем организаторам этого марафона. То есть это уникальный курс, который я рекомендую буквально всем. Я благодарю, я счастлива, я живу. Благодарю, благодарю, благодарю.